Приветствую, меня зовут Нина. Я хочу рассказать немножко о своем знакомстве с Еленой Дегуровой. Познакомилась я с Еленой в очень сложный для себя период. Тогда распался мой брак, в котором я прожила больше 20 лет. И для меня было тогда непонятно, страшно, больно, э -э, одиноко. Не было пути, не было. у меня были бессонницы. Я не могла понять, зачем, как это произошло. Не было денег, двое детей. Как? Я не представляла, как мне жить дальше. И случайно на какой-то из встреч со спикерами я услышала Елену Дегурову. Я сейчас не могу сказать, что это была за встреча. Я не могу сказать, что меня привлекло. Ну, по большому счету. Привлечь это красивая молодая женщина, не привлечь просто не могла, потому что в ней было прекрасно все. Мне откликалось, каждое ее слово откликалось где-то в моей душе. Я с удовольствием ее слушала и наслаждалась ее голосом, ее подачей информации. И потом я стала слушать ее встречи одна за другой. Вскоре она объявила акцию, а... Бесплатный экспресс-консультации. И я к, своему, к своей радости попала на эту консультацию. После общения с Леной я поняла, что моя жизнь больше не будет прежней. В моем сознании, в моей жизни поменялось все. Я стала задумываться, осмысливать свою жизнь. Я стала понимать, что что-то я сделала не так. Я... Искала ответы, почему так произошло, зачем это произошло. Искала пути, ну, понимала, что что-то во мне, что-то что сделала не так я. Ну, все же бессон, бессонница продолжалась, я не могла ночами спать. Вскоре я на какой-то из встреч выиграла практику, Повышение уровня, уровня вибраций. Это, этот тренинг полностью меня вывел на другое состояние. Нормализовался сон, мои вибрации стали подниматься. У меня стали другие отношения с окружающим миром. Я стала понимать, что все идет как надо. У меня Ушел страх. Я перестала бояться будущего. Я перестала бояться настоящего. Я перестала бояться то, что раньше для меня вызывало жуткий страх. Я перестала волноваться за детей. Но на этом я не останавливалась, я продолжала внимательно слушать и вникать в то что дает елена дегурова и мне каждая ее встреча открывала все новое и новое я все больше и больше входила в состояние того что мне хочется слышать не хочется понимать не хочется осознавать все что все энергопроцессы все что происходит в этой жизни вскоре я услышала о том что Лена открывает коучинг. Коучинг, в котором будут ответы на все вопросы. Будет возможность понять все, все, понять прежде всего себя. Я не задумываясь пошла в этот коучинг. И я не пожалела. На самом деле, ответы я получила на все. Да, конечно, я не стала ми миллионершей через месяц, э э год. Я не миллионер до сих пор, но сейчас я понимаю, что безграничное счастье не в миллионах. И безграничное счастье – это совсем не то, что говорят другие. Это не розовые очки и все купание в шампанском, цветы, конфеты. Это не то. Безграничное счастье – это жить в гармонии с собой. Это принимать мир таким, какой он есть. Это понимать, что все причинно-следственные связи. Поступать так, чтобы сегодня... Получать удовольствие от жизни и завтра наслаждаться, завтра также получать это удовольствие. Сейчас, каждый раз прорабатывая все новые и новые знания, я все больше и больше осознаю, как прекрасен этот мир. Я очень хочу поблагодарить Елену Дегурову, за ее труд. Я очень хочу поблагодарить поддержку, которые, тех поддержка, которая всегда была на связи, которая всегда помогала, если какие-то технические вопросы. Я вообще хочу поблагодарить всю команду Содружества Яркожителей за этот прекрасный опыт, за, эту, за этот путь, который я проделала, за все, что я испытала.